Всем привет, я Сергей Полищук, профессиональный режиссер и основатель школы видеопроизводства Поло ТВ. В этом бесплатном уроке я поделюсь с вами некоторыми секретами профессиональной видеосъемки. Часто меня спрашивают вообще с чего начинать, чем начинать снимать, как вообще начинать снимать. Я хочу сказать для начала, что далеко ходить не нужно. У вас у всех дома обязательно должны быть устройства, на которые можно снимать видео. Если у вас нет дома видеокамеры, то присмотритесь внимательно для начала к своему фотоаппарату. И если вы посмотрите, то, возможно, очень большая вероятность, что вы найдете там кнопку видеозаписи. И это значит, что уже на фотоаппарат можно снимать хорошее, достаточно хорошее и очень качественное видео. Ну и затем остается самое как бы простое. У каждого дома наверняка есть планшет, а если нет планшета, то обязательно есть мобильный телефон. И можно снимать и на планшет, и на мобильный телефон, и на фотоаппарат, и на видеокамеру. С чего мы начнем? Если у вас нет ни видеокамеры, ни фотоаппарата, возможно и планшета у вас нет, давайте я вам расскажу, как снимать на мобильный телефон. Значит, правило номер один. Никогда, никогда, никогда не снимайте на телефон, вот таким вот образом. То есть никогда не держите телефон вертикально при съемке видео. Вы потом поймете почему. А возможно вы уже сталкивались с проблемами, когда вы выкладываете свое видео на YouTube. Или когда вы начинаете его монтировать. В общем я не буду вдаваться в подробности. Просто правило номер один. Мы снимаем на видео, видео на телефон только горизонтально. То есть мы никогда не держим телефон таким образом. Только вот таким вот. Дальше. Правило номер два. Никогда не снимайте длинными, очень длинными пл планами. То есть не нужно включить телефон и ждать, когда будут происходить свои де действия какие-то, водить телефоном. В общем, вот так вот снимать не нужно. Правило съемки следующее. Вы выставляете ваш план, тот, который вам нравится. Выставили его. Вы нажимаете кнопку записи на вашем э, смартфоне или телефоне. И держите 5-6 секунд. Больше не надо. Статичный недвижимый план. Вот таким вот планом. Вы подержали, нажали кнопку записи, все, план снят. Затем вам нужно раскадровывать ваше видео. То есть для того, чтобы его раскадровать, раскадровать любое событие, вам необходимо снимать планы разной крупности. Вы сняли, например, один такой вот план, затем вы подходите ближе к вашему объекту, нажимаете кнопочку записи и снимаете снова недвижимым, вот таким вот статичным планом. Сняли план, остановились, стопнулись. Потом отходите чуть дальше и снимаете общим планом. Нажали кнопку записи, 1, 2, 3, 4, 5, запись сделана. 5-6 секунд, больше не надо. Снова подошли или перевелись на другой объект. Сняли одним планом 1, 2, 3, 4, 5, 6, стопнулись, подошли, нажали 1, 2, 3, 4, 5, 6, стопнулись. Деталь, если нужно, подошли крупно, 1, 2, 3, 4, 5, 6, сняли. И таким вот образом вы будете снимать статичными, недвижимыми планами. И тогда ваше видео будет динамичным. И во время монтажа у вас не будет какого-то длинного и растянутого видео. И тогда вы сможете эти планы монтировать один за другим. Главное правило, не снимайте планы одинаковой крупности. Каждый последующий план должен быть снят другой крупностью. Средний, значит следующий крупный. Крупный, значит следующий средний. Или после среднего можно общий. Ну, то есть каждый последующий план, другую меняем крупность. Что еще? Ну, в принципе, это основные правила. Старайтесь, когда вы снимаете видео, не водить камерой. Не нужно делать панорамы. Эти панорамы они будут только ухудшать качество вашей съемки. Старайтесь держать телефон таким образом, чтобы у вас не было вот тряски. Чтобы это был действительно статичный план. Для этого можно вот так вот локтями упереться в тело, зажать его. Нажали кнопочку и сняли статичный план. И еще один момент. Когда вы хотите поменять крупность, я вам советую не делать зум то есть не наезжать или не отъезжать вот э, на самом телефоне потому что когда вы делаете вот таким вот образом наезд то качество вашего видео значительно ухудшается вы потом можете в крайнем случае на монтаже сделать например наезд э, и тогда качество видео будет намного лучше то есть если вы хотите снять что-то крупно то лучше все-таки подойти и снять этот план крупно если же